Сегодня мы хотели бы поговорить о достаточно простой, но в то же время крайне важной теме, а именно, какие типы инвесторов существуют на фондовом рынке. Почему эта тема очень важная? Потому что прежде чем делать свои первые шаги в столь сложную, но при этом очень перспективную сферу, следует хорошо задуматься о своих целях, сформулировать эти цели. Естественно, необходимо с самого начала понимать, каким инвестором, каким игроком на этом рынке вы хотите быть. Ну, то же самое, как и в футболе. Да? Вы хотите стоять в воротах, вы хотите быть активным форвардом, или вы хотите играть в защите. Соответственно, мы для себя, при этом я не претендую на какую-то объективность или что это, как, какие-то научные термины, делим всех инвесторов на три категории. Первая часть инвесторов – это профессионалы, вторая категория инвесторов – это стратегические инвесторы, стратеги, и а, есть группа инвесторов, которые мы ласково называем авантюристы. Причем все эти группы инвесторов они могут быть успешные, они а, интересные люди. И сейчас я более подробно расскажу о каждой из групп, из групп инвесторов. Начнем а, с, наверное, самой богатой категории инвесторов – это профессионалы. Понятно, что профессионалы, их главная цель в жизни а, зарабатывать на фондовом рынке. Фондовый рынок предоставляет им работу, предоставляет им хлеб для их семей и, соответственно, является делом всей их жизни. Поэтому нельзя прийти на фондовый рынок и стать профессионалом а, буквально там, за один месяц или два. Есть несколько важных условий. Во-первых, профессионализм достигается за счет опыта работы на фондовом рынке. По разным оценкам, хоть на какой-то более-менее достаточный уровень можно выйти спустя год, два или три активной раб работы на разных биржах мира. Во-вторых, естественно, это образование, это всестороннее образование, которое может быть подчеркнуто на семинарах, на конференциях, в институте. Естественно, мы рекомендуем ознакомиться с ключевыми учебными пособиями по фондовому рынку. Профессионал должен быть поглощен фондовым рынком практически ежеминутно 24 часа в сутки, потому что важнейшие новости, которые повлияют на котировки вашей компании, они выходят постоянно. В России биржевой день закончился, но он начался в США. В США биржевой день закончился, открылись фондовые площадки в Азии. Отовсюду в любой момент времени могут прийти новости, которые повлияют, причем очень существенным образом, на котировки вашей компании. Профессионалы следят за рынком в режиме онлайн, профессионалы знакомятся с отчетами по компаниям, профессионалы знают, что такое технические и фундаментальные анализы. В общем-то, этим вещам надо достаточно подробно учиться, но при этом это работа, которая приносит, естественно, очень большие деньги. Другая, не менее интересная категория инвесторов на фондовом рынке это так называемые стратегии. Мы относим к этой категории людей, которые являются современными, достаточно успешными людьми, которые имеют какую-то востребованную хорошую профессию, но которые не хотят отставать от реалий современного мира, хотят идти в ногу со временем, хотят использовать возможности современные, которые предоставляются нам в нашем мире. И, в общем-то, эти люди хотят инвестировать в те отрасли, которые им знакомы, или с тем подходом, который они считают перспективным, чтобы получать доход. В любом случае, доход, получаемый стратегами, будет ниже, и он будет являться дополнительным к их основному доходу. Но при этом эти люди могут не находиться, как мы говорим на своем профессиональном языке, в рынке. Они могут лишь, там, скажем, отслеживать 10-15 важнейших новостей в день, и э, это, естественно, более спокойное инвестирование. Стратегическое инвестирование – это э, стремление использовать все возможности, которые предоставляет наш современный э, мир инвестиций. Э, и, в общем-то, это достаточно грамотный путь входить в фондовый рынок именно э, по пути стратега. Э, входить постепенно, входить аккуратно, не рискуя постепенно приобретая опыт. И, собственно, наше... Важная рекомендация, начинайте с этого. И есть третья группа инвесторов, мы их называем авантюристами. Нередко эта группа инвесторов тоже является весьма успешными людьми. Нередко именно эти инвесторы зарабатывают самые большие деньги на фондовом рынке. Почему мы их называем авантюристами? Потому что эти люди в принятии решений не ориентируются на какие-то сигналы рынка или на какие-то фундаментальные вещи, а работают скорее по интуиции, по своему настроению. Они любят рисковать. Отчасти для авантюристов сегодня фондовый рынок – это замена рынку, который запретили не так давно казино, карточные игры и так далее. Это азарт, это драйв, это эмоции, это возможность заработать много и при этом возможность многое потерять. Причем нельзя говорить о том, что все авантюристы однозначно теряют деньги. мы ну, в общем, -то, в своей практике и ряд клиентов нашей компании являются вполне успешными авантюристами. Но, естественно, надо понимать, что нахождение в этой группе инвесторов сопряжено с крайне высоким уровнем риска вы можете потерять все. Фондовый рынок дает такую возможность. Вы можете очень много заработать и можете очень много потерять. И, соответственно, исходя из понимания трех возможных групп инвесторов, следует... Очень внимательно относиться к различного рода инвестиционным предложениям и рекламным материалам. Зачастую эти материалы ориентированы именно на авантюристов, которые сидят внутри нас. Нас привлекают на фондовый рынок возможности мгновенно и очень быстро сказочно обогатиться. Поэтому я призываю все-таки использовать взвешенный подход, не всегда давать волю авантюризму внутри себя и идти по классическому пути, который имеет гораздо большие шансы и процент на успех.